Ну, название доклада «Вехтерев и психофизиология в Ленинградском Санкт-Петербургском псих, научной психологической школе». Ну, о когда мы строили это направление науки в нашем университете, мы четко исходили из представления о том, что надо сделать это все так, как было при анализе. То есть по той программе, которая была задана ананивом при проведении комплексных исследований, а я принимал участие в этой работе и зная ситуацию изнутри, вот поэтому мы старая, постарались скопировать всю схему психофизиологических исследований, заданную ананивом. Но потом ситуация когда это все как бы устоялось, что это не, было непросто сделать и удержать в русле ананесских представлений, но ну, появилось желание выяснить корни этих представлений, ну и в конце концов, в конце этой цепочки оказался Бехтеров. То есть получается, что Ленинградская психофизиологическая школа, в общем-то, своим источником и имеет представление, созданное, заданное в свое время Владимира Михайловича. Но раскручивая ситуацию дальше, получилась следующая схема, что, в общем-то, я думаю, может быть, не все с этим согласятся, но присутствующие здесь, я думаю, согласятся. Вот Вообще в отечественной психологии можно выделить две линии – линию Бехтерева и линию Рубинштейна. Одна академическая, другая экспериментальная. Это, конечно, условная классификация, но она как-то стягивает все исследования и позволяет отнести автора того или иного исследования к тому направлению, понять, что он хочет сказать. Ну, ситуация аналогична тому, что, было, то, что есть в идеология в отечественной. Там есть две школы, тоже, тоже условно академическая школа, школа Павлова, и университетская школа, школа Ухтомского. Но ну, если говорить о сочетаниях, то Санкт-Петербургская психофизиологическая школа, с одной стороны, в психологическом плане это <coughs> Бехтеревская линия, а в физиологическом это все-таки школа Ухтомского. И представления Ухтомского, они очень хорошо ложатся, кладутся <coughs> на психологическую почву и хорошо стыкуются с ними. Вот, Но здесь мы возьмем основные признаки, поскольку основной доклад такой, основные признаки. Ну вот коротко снизу представлены, что это такое эволюционизм, психологизм, методологическая загруженность и комплексность. То есть вот эти основные такие позиции, которые придерживаются... Часто сами с того не сознаю, не отдавая себе в этом отчет, но ленинградские Санкт психологи. Псих <сих> и санкт-петербургские психологи, психофизиологическое участие. Но вот, первый, вот первая позиция, первый пункт – эволюционизм. Вот тут интересный обстоятельство, Ситуация, которая сложилась в физике, в точных естественных науках, она очень выгодна как бы выгодна для психологии, ведь нам надо выяснить роль психологии, ее место среди естественных наук в первую очередь. Вот. А получается, что вот концепция расширяющейся Вселенной, концепция э э соотношения неопределенности и неравновесности, которые развивают физики, ну и философы в частности тоже, конечно, вот, она очень выгодна для психологии. Тогда понятно назначение психики в этом, в этом ряду. Психика — это инструмент интеграции. Но в первую очередь это адап адаптация к среде, а во вторую очередь — это инструмент интеграции. Вот современная концепция модульной организации нервной системы, которая ну, появилась примерно в 80-х годах, она очень э выгодна. Она как, как раз иллюстрирует вот эту мысль о том, что психика — это инструмент интегра интеграции. Получается, что Среда отличается высокой неопределенностью, а чтобы ее снять, существует природа, создала психику. Психика, ну, через нервную систему, психика — это инструмент интеграции. Вот основная мысль вот этой вот схемы. Ну, получается, что психика — адаптация, инструмент адаптации, нужно отразить, ой, отразить, окружающую среду составить ее адекватное представление и совершить поступок. Это регуляция. Вот эта схема, она как бы в сжатом виде всю концепцию Санкт-Петербургских психиатриевизиологов и подтверждает. Вот. Ну, я только что вот это сказал значит в природе как бы идет взаимодействие борьба двух начал неравновесность неопределенность на биологическом уровне им соответствуют два механизма это интеграция дифференциация вот. ну и, и, и эти два начала в общем-то в эволюции постоянно борются и наша психика идет, развивается в свете вот этих вот представлений борьбы двух этих начал вот, ну вот это я повторяю, свойства среды, <свист> а инструменты, вот это то, что я повторяю, повторяю то, что только что я сказал. А психогенез – это процесс организации психического и подчиняется законам статики и динамики. Есть законы, процесс становления психики подчиняется некоторым законам. Ну вот эти два, две группы законов здесь очень коротко упомянуты. То есть… <свист> Становление психического происходит закономерно, подчиняется законам, которые, в общем-то, присутствуют и в других областях знания, в других науках. Вот. Но тут, как кстати, неявным предполагается, что психическое подчиняется тем же самым законам, что существует и в природе, в естественных науках. А вот в связи с этим можно вспомнить. Знаменитый 23 закона Бехтерева. да? Он как раз там, эта мысль, в него и проходит. То есть фактически мы сами того не осознавая, как бы вот развиваем представление Бехтелева о становлении психического. Вот, это первое такое направление. Я не могу много говорить, хотя каждый из этих пунктов стоит отдельного семена. Вот, но ну, поскольку мы все-таки не физиологи, а психологи, нам постоянно приходится подчеркивать свою психологическую направленность, то нам надо и как-то на организационном уровне эту проблему решать. Вот мы, у нас есть несколько схем, которые позволяют видеть за физиологическим сочетанием каких-то физиологических параметров а психологическую сущность. То есть мы как бы наоборот смотрим не со стороны физиологии на взаимоотношения между психическим и физиологическим, а со стороны психологии. Вот, вот поиск физиологических механизмов. То есть вот в нашей психофизиологии, психофизиологии ну, основные понятия, я сначала напомню, что здесь вот речь идет о взаимоотношениях физиологического и психологического. Тут надо учитывать, во-первых, две тенденции – локализационисты и Ну, вот они тут представлены очень коротко. Во-вторых, э, говоря о психогенезе происхождения психики, надо учитывать два тоже аспекта – логические аспекты, исторические или эволюционные. К сожалению, в учебниках, <coughs> ну, в первую очередь, по общей психологии, да, где затрагиваются вопросы происхождения психики, ничего не говорится как правило, о логическом аспекте, то есть о природных законах, которые лежат в основе установления психики. А начиная сразу вести разговор об эволюции, что там эволюции будет? Раздражимость, чувствительность, ощущение, расплеи и так далее. А какие законы жизни за стоят? Нет. Об этом не говорят. Хотя это делать нельзя. Хотя бы потому, что есть техника, где есть роботы, где есть программы, которые повторяет и моделируют те или иные психические явления, а психологи этого как бы не замечают. То есть это происходит мимо психологов. Вот то, что создают переводчики, да, роботы, теперь это и в армию как бы перетекло, да, это проходит без психологов и по законам техники. Не случайно Стив Хокин да, недавно сказал, что есть опасность, в очередной раз напугал человечество, что есть опасность вытеснения человека э, машинами, роботами, потому что роботы развивается быстрее, да, чем идет эволюция человека. То рано или поздно вот, э, они вытеснят человека. и человека. Но очередная страшалка. он там не все учитывает, конечно, но само по себе это высказывание должно настораживать и психологов как-то простимулировать надо бы моделированием как-то заниматься, учитывая, а для того, чтобы моделированием заниматься, необходимо с, э, собрать все экспериментальные данные, которые психологи накопили, э, а их очень много. Что с ними делать и как бы и даже и не знают. Mm -hmm. Так, два вот аспекта психогенеза. Ну и два метода решения, решения этой проблемы, которые видятся на сегодня. Ну, первый мы все знаем. Это вот системный подход, мы рассматриваем любое психическое явление как систему, да, ну и синергетика. Ну, грубо говоря, это тоже продолжение системного подхода, но мы рассматриваем систему в, в, дин, в динамике, да. Ну вот, как бы, перепел, да? того, что сказала Илья Романович Пригожин, да? сегодня о нем уже говорили. Ну, вот и у нас есть определенные алгоритмы перехода от круга, ну, от физиологических данных психологически. Вот. Один из методов основан на определении психофизиологического типа индивида путем совмещения уровня активации трех отделов нервной системы. То есть мы выделяем вегетативный мозг, двигательный мозг и так называемый психический мозг конвекситальный отдел корыго. Вот три у нас. Блока. Ну и все методики у нас почти, э, группируются в эти три блока. Ну вот энцефалограмма, например, ВП или вызванный потенциал это корковая активация, там, пульс давления дыхания, все такое, КГР это вегетативная активация, трем, тремор, там, э, миограмма это все двигательная активация. Вот эти три блока у нас как бы измеряются. И получается, что каждый человек имеет свое сочетание этих ак уровней активации. Но у нас применяются шкальные оценки для измерения перевода, потому что все показатели это эмпирические, они же разнохарактерные. Где герцы, где микровольты, а где килограммы. Поэтому их надо привести, когда нужно, наверное. Но вот один используется, один из подходов, это вот шкальные оценки. Вот 20-бальная шкала. Вот, и получается 8 сочетаний. Потому что в трехмерном пространстве три координаты. И вот у нас получается 8 типов активации. Значит, мы измеряем как бы, физиологические параметры, набор, там их много, пре преобразуем шкальные оценки, и потом переходим, получается три числа, и вот э, сочетание трех типов активации дает нам свой тип. Вот это один из примеров, как можно перейти от физиологических данных к психологическим. Другой пример, его тоже мы так называем, это реверсивный шкалы То есть там такая статистика Мы берем шкальные оценки и просматриваем, программка есть такая, просматриваем. Вот шкальная оценка, например, пульса, да, 20, 20 баллов. Смотрим, составляем таблицы. Ну и компьютер просчитывает все сочетания. С какой вероятностью пульсу, в один балл соответствует экстраверсия, нейротизме и так далее. Тоже в один балл. С какой вероятностью в два балла пульсу соответствуют другие параметры. Ну и так далее. В результате мы имеем, так мы их назвали, реверсивные шкалы, каждому баллу соответствует свой набор психологических параметров. Это голая статистика. Тут потом уже надо решать вопрос, Каков механизм? Ну, видимо, за каждым, мы исходим из того, что за каждым психическим явлением стоит своя функциональная система, которая управляет этим явлением. Вот это такой второй подход. Ну, еще один из возможных это уже более известный, это уравнение регрессии. Да? Ну, вот, например, успешность по психологической дисциплине, организации психологической службы, оно с физиологией связано таким образом. Ну, коэффициент 3,42 да, минус дисперсия О1, это дисперсия с коэффициентом 0,168, это дисперсия в левом затылке, вызванного потенциала, амплитуду вызванного потенциала в период от 0 до 250 миллисекунд. Ну, следующий показатель альфа-индекс, ну и там дисперсия 0,105, <coughs> F2, это правый лоб, а, средний, да, это вызванный потенциал. Вот, вот если сложить эти пока параметры, то можно получить, э, предсказать успешность какого-нибудь курсанта или студента по вот этой дисциплине. Но ну, у нас таких, ну, все психологические параметры, то есть дисциплины, в общем-то, переведены. Ну вот, э, тут можно спорить, но ну, вот это так, можно делать. Э, методологическая загруженность. Э, то есть, мы, то, что мы делаем, мы отдаем себе отчет, что происходит и что, зачем стоит. Поэтому нам нужны теоретические. Вообще, по большому счету, я вот согласен, Наталья Анатольевна сказала, что психологическая линия бехтеревских представлений плохо развита. Несмотря на то, что в том же самом Петербурге ну, как минимум два института связанные с бехтеревым, но, но тем не менее, как-то Постоянно психологов взбивает на медицинские проблемы, а вот общепсихологические проблемы как-то и не прощают. Но это, наверное, дело Казанского университета, может быть. Вот. Ну вот выделяются здесь методологические принципы. Мы выделяем четыре уровня. но это обычно традиционные. Различаем семь этапов экспериментального исследования. И считаем, что есть законы, в психологии есть законы. Ну, вот тут <смех> законы, как минимум, можно, я когда-то задался этим вопросом, собирал эти законы, ну, как минимум 200 законов психологии я насобирал в тетрадку свою. Ну, потом их можно укрупнять. Многие законы, которые там вербально выражены, на самом деле, половина или четверть более общего закона. Ну, с этим надо поработать. Но, по крайней мере, законы есть в психологии. Вот, ну, мы выделяем такие атрибуты науки, как категории. Шесть уровней категории выделяются общенаучные, протопсихологические, это вот термина и ярожевского да, метопсихологические, макропсихологические, вот эти вот шесть уровней. Вот. Категории, они как бы представляют всю, всю область психологии, и поэтому категории, ну, их, допустим, 25 или 30 вот, они представляют всю область психологии. Соотношения между категориями – это законы. А взгляд на эти законы и категории, на эти соотношения – это принципы методологические. Ну, соотношение законов и, и категорий можно рассмотреть с точки зрения принципа неопределенности, с точки зрения принципа инвариантности, принципа дополнительности и так далее. Вот те законы, которые выдерживают этот взгляд – да, такой подход, критерии. Их можно включать в арсенал психологии. Ну и, наконец, комплексность. Еще одно свойство психофизиологических исследований. Ну, это даже следует из, того, из той схемы, которую я бегло нарисовал. Но здесь вот все написано. Но я хотел бы сказать, выразить скромольную мысль что, пожалуй, вот идея системного исследования, которая ну, с 60-х годов ну, до 2000-х годов развивалась, она, по-моему, выработала свой моторесурс. Надо переходить на другой уровень. Другой уровень я условно назову уровнем моделирования. Надо моделировать психологические явления. Это поможет нам и разобраться с, и с категориями, и законами. Вот. Тем более, что в технике происходит уже и без нас это, это явление. Да? Эти роботы, эти летающие там, беспилотники и так далее. Переводчики электронные. Все это проходит, к сожалению, без психологов, хотя термины они используют психологически. Но тема моего выступления. Касалось Ленинградской психофизиологической школы. Вот четыре основных принципа или пункта я назвал. Спасибо.